Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. В Милане есть небольшой район кварталов, называется Дарсена. Если Венеция – это город, город э, каналов, то в Милане есть определенный квартал каналов. Там очень красивая вода лазурного цвета. Это представили мы в серии Дарсена с размером 8,5-28,5, так называемый кабанчик. То есть нежный лазурный цвет с такой вот насыщенной декоративной частью. Посмотрите, пожалуйста. Мне очень, очень нравится большинство клиентов, и многие говорят, что даже отдельно декоры можно использовать. Для кого-то это земля в иллюминаторе сквозь окошко космического корабля, да? для кого-то это отблески воды в вечерних водах каналов Милана и так далее, как видите, можно контактовать в том числе плитками прошлых лет, это серия Манфорта прошлого года. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.